Всем привет! Меня зовут Глеб. И сегодня я вам отвечу на вопрос, горит ли СИП-панель? Многих в первую очередь беспокоит вопрос огнестойкости СИП-панелей. Поскольку ОСП-плиты на 90% состоят из древесины, тем не менее нет основания беспокоиться, поскольку их обрабатывают специальным средством под названием антиперен, которое подавляет самостоятельное горение. В таком случае СИП-панель загорается только при прямом контакте с открытым пламенем. При прекращении воздействия открытого огня пенополистирол прекращает горение. В результате его применения огнестойкость плиты повышается до 7 раз по сравнению с обычной древесиной. Пенополистирол, используемый в таких панелях, обладает самозатухающими свойствами, поэтому даже при воздействии открытого пламени на материал пламя не распространяется на соседние конструкции. Сегодня для строительства домов применяется пенополистирол трудовоспламеняемый и самозатухающих марок. Именно поэтому ответить на вопрос «горит ли СИП-панель?» можно однозначно «нет». Или, если быть точнее, все зависит от технологии, по которой была произведена sip панель Если при строительстве дополнительно обшить внутреннюю поверхность стен гипсокартоном или сэндвич-панелями ПВХ, то огнестойкость стен увеличится в несколько раз. Кроме того, существуют специальные растворы, которыми обрабатывают построенные дома, их состав позволяет снизить опасность возгорания в несколько раз. Обрабатываются дома из СИП-панелей не только снаружи, но и внутри. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дом, построенный по СИП-технологии, является пожаробезопасным, его характеристики ничем не отличаются от показателей пожаробезопасности кирпичных домов. А что вы предпринимаете для того, чтобы ваш дом был пожаробезопасным? Ответы пишите в комментариях и не забывайте ставить лайки.